Хороших. Всем привет, ребят. Печальная новость произошла в стендове. Меня не приняли в клановики. В общем, <смех> запускаю стандов. и чисто. Вот у меня вот тут был заброс, заброс, и тут было то, что меня э, что у меня вот этот вот клан не приняли я не знаю кто это сделал но я его пока сумел потому что но эту ржаку я не хочу терпеть каждый раз я не хочу чтобы мне они... не враги, не тиммейт заржали этот ябу просто посмотрите вот этот ядер